Всем привет! Как говорится, кто чем занимается? А я вышел прокатиться. Сейчас стою, отдыхаю. Чуть до среднего войска скатался. Чуть до локомотивов доехал. Подустал. Вот тренировки нету, тренировки нет. Правильно. Ну, вот как-то так. Ну, конечно, с одной рукой мне не особо получается ехать. Ой! ой ой ой ой ой ой, -ой. Короче, вот как-то так вот я еду. Рименько, косенько. Меня мотают из стороны в сторону. Папа! Телефон больше никак не взять. И самого себя не увидеть в экран. Ну, ладно. Катимся. Наверное, вот так то так вот. Надеюсь, видно. Едем, едем, едем. Панька наша. автовокзал наш. А там где-то дальше этот. Ай! Администрация. Ну что показалось, сколько лет уже, а? Раньше было чуть ли не... Так, что у нас, 5 секунд. О, теперь зеленый, все. Опа! Я говорю, порезать там, И ехать особо неудобно. Эх. Красота. Говорю, красота, красота, хорошо идем. Ну так вот, что я хочу в этом видео сказать, в этом отрезке кусочки видео. Приобретился у нас центр. Администрация появилась. Ну, не строится, скоро достроится. Тут вон дом. Кстати, есть фотографии. так как я работаю машинистом крана люблю его снимать воин храновщика в кабине у меня потому что есть по этому поводу объектив а, вот, тамрон 6300 пушка объективчик спокойно берет кабины ну, церковь у нас построили как бы церковь Ну ладно. Так да, преобразилась. Ой, и получается у с одной рукой ехать, ну да ладно. Ну так вот. Еду возле Сбербанка. Это проспект Успенский 125. И тут у нас немножко преобразилось. Вон кто видит, там далекая администрация. А вон там дома. Ну, я с одной рукой. Ну, Тут у нас преобразилось все более или менее. Тропинки сделали. Площадки детские. Это вот находится площадка. Вон там Кировский у нас. А вон там еще один Кировский. То есть у нас тут вполне неплохо королочная галерея или как ее правильно назвать вдоль Успенского он идет там у нас перекресток сварщиков российских рабочек поехали дальше Опа. Мы едем, едем, едем, и нам дороги мало. Потому что я еду с одной рукой. Эх. Ну, у меня с одной куроки хотя ну да ладно. Куда поедем? Туда или? А, туда поедем. А нам сюда поедем. Едем, едем, едем, едем, едем, едем, едем. едем. Катим-катим. О, да. Вот именно вот сюда поедем. Щам, а, нет. Сейчас сначала... Не, мы туда не поедем. Мы поедем оон туда. Оп-оп. Нет, нет, нет. Как? А, во. Все, разобрались. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ой. Оп. Отучают? А? Хе-хе. Что снимаю? Кому вот надо? что. нибудь красивое намонтирую, наверное. Я не такой офигенный монтажал, а особенно то, что я снимаю, вообще нифига. Не офигенный. На что-нибудь доснимется. Ну все, Хочу потихоньку домой. Нога уже еле-еле. Ну хочу. Вон мой домик. Вон домик, Он домик. Вот я. Долго не катаюсь, у меня начинают колени болеть. Все, на сегодня напопались, пора и домой. Ой, даже так ровно не умею ехать, да что ж такое, а? Юношкая красота. Цветошки. Тут цветошки, тут цветочки. и там красота. Так, включи. Ну все, на этом, я думаю, все. Пора и домой, и покушать.